Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и у нас сегодня Некромунда Хаэртган. Игрушечка. Ну, все, погнали, погнали, погнали, погнали будем. Опачки. Сейчас. Игрушечка во вселенной Вархаймер 40 тысяч. Если знаешь, что такое Вархаймер 40 тысяч и играл Вархаймер Солу Шторм, ставь лайк. Подулье контролирует гильдии, гильдеры, гильдеры. Без гильдии а, начался бы беспредел. Вы скажете, что все равно здесь нет порядка. Я отвечу, что вы просто не видите его. Порядка здесь хотят все бандиты, просто они хотят свой порядок. Порядок, в котором они могут подняться на верхушки и стать главными боссами. Трудиться по-черному на хаос Улей и Трон не для них. Здесь порядок другой. Никто не хочет, чтобы блюстители или кто похуже пришли и установили такой порядок, как в, гор как в городе Улье. Поэтому мы все соблюдаем законы гильдеров. Иначе все рухнет. Здесь никто не убьет гильдера, разве что только самый опасный отчаянный бандит. А самый отчаянный и есть самый опасный. Вот почему я думаю, что мы должны объединиться. Так мы непременно уберем убийцу Маро Виракса и получим награду. Мы все здесь, мы все здесь на Ведь мы ревнители порядка. Хотя и немногие неразборчивые в методах. Немного неразборчивые в методах. По рукам. Поверьте, вы не пожалеете. Так был убит член Гидии торговцев за убийцу назначена огромная награда. Вы с двумя наемниками предположительно знаете, где его найти, и отправились за ним. Нап... А, нападите, сообща, чтобы схватить Преступник, и получить награду. Это у нас прогрузочка идет еще, да? Глава первая, глава первая. Советы Джерика. Приблизьтесь к врагам и нажмите квадратик, чтобы выполнить. Спасибо, я прочитал. Сучка. Все, начали. Это что было? Это что было? Я все прошел? Все, конец игры. Продолжить. Вот так. Да, сразу погнали пёсик Песик, Песик мастив! За что? Тут уже было написано квадратик взаимодействия, блядь. Прости, пожалуйста, я не хотел. Ты моя собака, прости, пожалуйста, кроссовчик мой. Контракт. Подожди, так мы же уже все взяли контракт, нет? Или нам надо обязательно взять контракт? Опа, выбор. Ты я за кого буду играть? И какой мужчина, смотри. Так, давай по порядку. Я хочу, наверное, играть за мужика, потому что тут женщины какие-то слишком такие какие-то, ну такие. Вот это ничего такая. Во. Смотри какой. О. А, собственно, мы, э, значит, что, Вархаммер 40 тысяч у нас здесь. Давай я вот за этого бородатого дядьку поиграю. Да, почему, не знаю, просто, просто потому что. А, уровень сложности, ну, средний или что, профи, да? Шансы выжить низкие, огневая мощь противника огромная, добыча и очень много. А, давай не будем себе ебать... А... Серое вещество. Все, поехали. Мне мой Стив, уже второго урока. Он был первый же, по-моему, нет? мне показал. Значит, Вархаймер 40 тысяч. кат Да. Че, пацаны? Вот оно. и Ты уверен? Да, Black серпенс прячется там. Серпенс. Серпенс. Сера Пенс. Пенс сердце. Ты не ошибаешься? Они точно там. Повеселимся. Ничего сложного, всего лишь несколько эшерок. И награда у нас в кармане. Эшерок. И награда в кармане. Да, Отлично, но будьте готовы ко всему. Стри у него штык-нож торчит из этого. Из ружья. Автоматов что это? <laughs> И смотри, у него какая-то тряпка намотана, блять, вместо глушителя. Что, что, что, что, что? Ты чё нас спалишь? Не пали нас. Сейчас повернется случайно ему в глаз тыкнет. <laughs> Будет одноглазый. На кабала похож. Были кабал. Чем молчим, ребята? Вот какая-то неловкая пауза у нас тут. Эй вы двое, этот уровень. Я спускаюсь. Это кто говорит? You я или они? Yeah. Ты и пес, да? Ну да. Okay. Все, пошли. что у меня с рукой? Подожди, что у меня с рукой? Подожди, мы типа разделились. Подожди, пока я не буду на месте. Затем убейте столько, сколько сможете. Ёпта, что это было? Пёсик мой. Соботико мой. Дружок, короче, у тебя будет клика, э, кличка красавчик. Будешь красавчиком, знаешь почему? Просто потому, что у меня есть пес и вот вот красавчик, поэтому он будет тоже красавчиком. взаимодействовать. А, вот так. Давай заново, чё? Что кать получается? Так, значит, из Вархаймера, что я знаю по лору Вархаймер. Я играл в Soulstorm. Майки, выполняя задание вы будете видеть маяки, проводники. Короче, это майку это. Чуковочку. Опа! Стрелять, наверное, на R1. Нет. На R2. Чу и гоню, блядь, какая. О, аптечка, кстати. Какая на р 1 блядь, всегда на р 2 было стрелять. На подрати перезаряжаться. Ну конечно! Опа-очки, добрый вечер. Вы живой? Ладно. Простите. Ой, бля! Что? Нажмите передвижением. Ну вот. А чё, чё? Мне надо в эту пилу врывок совершить или чё? Я понять могу. А, мне надо в сторону. Ой, блядь. На, ну вот это скольжение. Это вот я бегу, бегу, бегу. Опа. Обучение, обучение у нас пошло с тобой. Опа, паркур. Неудобно. Ой, блядь, где? Где я потерялся? Неудобно, блин, камерой во время вот это паркура. Опа. чуть чё, ч? А. Короче, так и не договорил. А -а -а, здравствуйте. <laughs> Договориться, блядь методы договора блин просто потрясающий а, короче <красноречие>, красноречие у нас на уровне сразу видно а, все да давай тут не высоко погнали а, из вархаймеров я играл только в солл-шторм я уже это говорил ага только в вархаймер я играл 40 тысяч значит сол-шторм стратегия такая и в даун-фор какой-то там по моему несколько частей было uh... отлично и что что выпало пушка я заменю что ли или что а нет я подобрал новую чего можно стрелять да можно Играю на, на жойстике, на, на, на жойстике, на жойстике. На жойстике, поэтому поэтому прицеливание и скилл будет просто сегодня потрясающе. Че я сделал? Блять, использовал аптечку. Сука, ты приколись на аналог, который целится, аптечку использовать. Что ты придумал, блядь? Кто, блядь, вообще до этого догадался, блядь? Ой, типа удобно? А! Извините. В смысле, сел, да ты заколебал, блять, тебя каждый день заряжают. А, Блядь, Тут у нас скрытое убийство есть, между прочим. Так вот, чё, по лору игры я знаю, там всякие вот космодесантники, орки. Но у нас, в общем-то, скорее всего, не об этом. У нас улей. Улей, которые... Промышленные улей, где люди плодятся просто как... не знаю кто Творится бандитство, беспредел, разврат и... И все, боеприпасики Так, открывай! Отлично Все бы двери так открывались Так, и что? Археотек Не знаю, что это Взять Это что? Это перезарядить Что это? Почему ты это не берешь? Взять, взять а, взять а, Не знаю, взять Это дробовик, да? Это же как как оружие выбирать? Нет, вот Я же взял Ладно, херс. Вот еще что-то валяется Это Бакс Бабосики Так И что? И куда? И зачем? Я секреточку нашел, что ли? Серьезно, да. вот Что, что я нажал? Куда идти? Все, мы наигрались. А диму песик убрать? Песики нет. Пёсик. Что, все, мы все, мы выиграли? Мы победили? Конец игры? А, блять! Где, блять, выход из этой локации? Ты чё, да ты угораешь? Мы сейчас, блять, просто проходим тут полдня. Куда идти-то? <сорганизм> а -а -а -а -а. Читать-то они научились. Ты чё, его сожрал? За что? Не-не-не-не, хорошо. Не no Там у наших пацанов проблемы какие-то. Oh, Спасибо. Oh. Ну, стреляй! Можно упор тратиться? Уборно тратиться, нет? Угу, Нихуя себе. Что я меня, Ч чё меня покусал? И чё, и как мне? Мне ты предлагаешь так? Р1. р аптечка. Одну я потратил, я уже молодец. И чё? А, всё. Уу. зависло нахер. Наигрались. <смех> да нахера? Ну что такое? Все у нас начинается туда, Тихо, тихо, тихо. Дюка, да? Вудьяка надо погромче делать. Где, где, где? Да я хотел долбануть упор, как ударить. Все? Да что такое человек? Попал, попал. Откуда? А? Ну как, как ударить? Со спины, да? Смотри, блядь, блядь, блядь, блядь. Да-да-да, блядь, можно было, ладно. Ой-ой-ой, а где хп? О, блядь, о, засада. Бля-бля-бля, не, на джойстике можно целиться. Где-де-де? Где? где он? Ага, Хрид был. Все? ходу в голову попал. Патрончики, опа. Блин, я нажимаю на аналог, чтобы целиться еще. Почему у меня... Мастиф, у меня же есть мастиф. дальнего дальнего дальнего. весика Только... не трогай Ооо! помогает все огонь мне кажется надо знаешь что сделать а -а -а, извини извини извини кашкал здоровья как а l2 видео мне кажется надо чуть-чуть чуть, -чуть... чуть яркость нельзя поменять а -а -а. блин ладно ладно что где кто еще злое поле а. блять разбежались на другой отлично можно жестко Ага. Все? Нет, не все. Где он? Хорошо. Все, зачищено. Я уже близко горюй. Что? Что? Что? Разблокировать. Мы играем за наемника. За наемника, значит, э, назначена нам награда за... Есть. Игра чем-то дум напоминает, да? Хоть чуть-чуть. Вот есть такое. Ну, чувствуешь? Вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Добрый вечер. Пока я сейчас вниз упаду, да? Нет? Я телепортнула. Давай вообще. Ой, блядь! Мне вообще не туда. о о о Почему он под лагерь? воу воу полегче. Да-да-да. Ой, блядь, добрый вечер на. Не пиздец. тихо тихо тихо о, о, о, о, о. Тихо, тихо. Нормально, нормально. Тихо, сейчас, сейчас придет. Отлично. Может, вы сами все придете, а? Ой, блядь. Стой, куда пошла? Иди сюда. Иди сюда. Вот, последний. Попал присесть ебать да ну ты че делаешь но но но я тебя вижу вон твоя репа торчит тихо все нет я думал крит это смысл ты умер все критическое попадание равно смерть нет ну как блин я я нажимаю постоянно типа подбежать и это как он скользит да ты ну ты чё да блин я хотел красивости а я хотел лето одного из наших коллег звали лето проблема в том что я хотел сделать убийство сверху типа прилететь так и эпично сделать ну но как ты видел ничего не получилось Полезь обратно Да ну, блять, засунься. Да я тоже могу драться, блядь. Что, у меня так У меня есть гранаты, блядь. Только вон сейчас увидел на треугольник. Патроны кончаются на стол. Ага, ага, ага. Тихо. Давай, я ж попадал. Блять, на пивке сейчас прицелюсь только. Добрый вечер. Да! Вовремя. Я умер. Реанимировать. Пошли реаминирование, это то есть на всю... Да-да-да, давай меня еще. Сука! Спокойно, сейчас все будет. Ой, анимация немножко тёрганая, но это ладно, пофиг. Якшончик, как шон. Откуда? У тебя себе отдача просто. <laughs> в лоб. <laughs> ну, блин, отдача просто в лоб идет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мы не умираем сегодня. 8 хпшек, 6, блядь. Где, где, Неудобно с того пистолета стрелять. подожди у меня звук залагал что такое Жю, у меня звук сломался ты слышишь как тихо стало блять я а, погоди вот вернулся вернулся вернулся Лето! <плодисмент> Лето! Надо было делать, говорить, это в одиночку. О! Орк! чуть чё чё ты предлагаешь мне с ним делать? Ты дурной, что ли? а, -а, -а дурачок, ты что? Меня тоже есть ловить <смех> блин от этого пистолета вообще просто да ну что такое почему лагает опа С чего он из рук стреляет огнем ты херешь что уйти держи дистанцию опачки надо чуть-чуть это. там патрончики были давай патрончик патрончики О, прилетел блять Алешенька, пожалуйста, не надо. Давай будем дружить. У -у -у. Где кто стреляет? Ага, вижу. А ну, стоять, блин! Он так ножичком такой, тюк, тюк, блядь. Во, во, во. А, в инвизии, блядь. Вон, вон, Лови. Поймал. Они обратно в меня ее нет? У меня, кстати, патроны появились на это. Может с этой пуколки стрелять вообще просто катастрофически неудобно. Стыка. Бунь, стыкает, дача идет. Ага. Ты дверь держишь? Хорошо. Да что такое? Почему подлакивает? Ага, ага, ага. Главное выжить момент. Вон опять Алешенька! Блин, он здесь нас зажмет просто тупо. Во, во, во! Здесь нельзя обойти можно. Нет, нельзя. А, нет, можно. Да, блин, на Пожалуйста. Не надо. Я тебя видел, видел. Перешивай. ОООО! Ты что меня выкинул? Да, ч меня сюда-то отреспавнивал? Короче, нахуй. Блять. Да что происходит-то, блять? Иди, блять. Я пошел. Я тебя щас... Да ты что делаешь? Уходи! Почему вы так делаете, не по-пацански? Вы не должны были сюда попасть, я нашел нычку, блин. Алеша, пожалуйста. Спасибо. Я попадаю. Да вроде попадаю. Хорошо. Еще бы чуть-чуть не подлагивало, было бы вообще замечательно. Мне кажется, яркость все равно. Сильно, да? его, по умолчанию поставил. Хотя, наверное, на ютубе чуть-чуть подойдет. Ты выбрал не ту сторону, придурок. На что ты надеялся? Ты кто? Ты главный босс? Что? Где мои пацаны? Где мои друганы? Диалета и второй, господи, как его звали? Это кто? Эдди Кудру? Или какого? Из Текина. Ну его точно звали Эдди. Насчет фамилии Кудроу я не уверен. Так. Мы мертем прошли. О, вот этот лучше пистолетик. Что я делаю? Установлено пистолет. Какой? Стоп-ган. Я ничего не понимаю. Базовый страйкер это да? Керти-страйкер. Знаю такого. А, а Керти-страйкер это кто? Керти-страйкер. дожди Керти-страйкер. Откуда я это знаю? Где-то слышу предметы. Uh, плюс 4% к шансу критического удара. Плюс 4 критический удар. Плюс 8 к здоровью. 3 броне. 3 шанс критического удара. Ну, давай... Что? А, подожди, я... Ч ⁇ это я делаю? Я устанавливаю это? А, типа из того, что я собрал, типа я сейчас себе кидаю. Ну давай... Блядь. Ну блин, у меня пока... Ч ⁇ 4 шанс. 4. Понятно, что вот так как-то это будет. Предметы. А это что? Архиотек. И что? Талисманы? Ага. Хорошо. Еще талисман. А, поз позволяет получить дополнительные кредиты за уничтожение врага. Амулет приносит удачу. А, дополнительные кредиты, кредиты, кредиты, кредиты. А, ну блин, нахер надо. Короче, мне кажется, это мусор какой-то. А, подожди, вот этот у меня стоит, да? А, ну да, вон смотри, он установился. И вот это оружие установилось. А, ну все понятно теперь. Ч ⁇ Два автомата? Они одинаковые у меня стоят? Так, ладно, не суть. Пусть будет, пофиг. Как-то так у нас получается. а ну не сохраняется ну ни хер не. я что-то сохранил же да? автоматики пистолетики прошло времени 23 минуты а, плата за лечение и обслуживание минус 180 очков У -у -у -у. имперские налоги какие налоги за что какие налоги ладно стиль убийства класс c класс c короче тройка троечники как в школе как так и здесь <связывая> <связывая> Школу-то я уже закончил сколько Ой, блядь, давно это было пипец блядь. Так, ну, такая вот игра Мартирс Энд, Крупнейшее поселение в этой части Подулья расположенная на руинах древнего Имперского святилища Оно окружено промышленными куполами Которые имеют большую ценность для домов Орлок и Голиаф Награда. Спасибо. А, в поселении живут... Убери, пожалуйста. Уходи. Уходи. В поселении живут простолюдины и торговцы. Через него проходит постоянный поток старателей, охотников за головами и бандитов местных банд. Гильдеры следят, чтобы все, кто приезжает в Мартирс Энд, забыли о вражде и неукоснительно соблюдали спасибо большое. И неукоснительно соблюдали Где? Где? Где? Где? А где? Я потерял! Это а, место бренгелия следят, чтобы все, кто которые забыли о враждении неукоснительно соблюдали все законы подулья Удивительно, но у них это получается, но не всегда Так, гильдеры это, типа, местные Кто? О, вот этот чувачок похож на строителя из Вархаймерс э, oh, you know Мы уже знакомы Черт. Jericho. Это вы, Джерика. Allies. Где я? Мартирс Энд. Это дальше Форианс Дом. Дальше зона отчуждения Дельта 7. Вряд ли вы мечтаете там побывать, но могло быть и хуже, уж поверьте мне. Могло быть и хуже, если бы я не встретил вас. Я спас вашу жизнь. По ощущениям, вы потрудились на славу. Бери грязные руки. Смотря как вы себе представляете ощущение смерти, мне кажется, вы слишком рветесь испытать... Короче, испытать... Но... Хватит болтани, лорд ручка. Что, что произошло? Да-да-да, потом. А, не стоит об этом сейчас. Не напрягайтесь так, вам еще предстоит через многое пройти. Я оставлю вас здесь с моим другом. Снаружи есть забегаловка, Blessed Тампл. Как его называют? А, найдите меня там, когда придет время. А, короче, меня в какой-то жесткой антисанитарии лечили, что-то как-то это. Придет время для чего? Если я скажу вам, будет не так интересно. Точнее, если я скажу вам, будет не так интересно. Я хочу такой же меч. Ты кто? Ты кто? Аугмитика. Аугмитика. А. Аугмитика типа аптика только аугмитика. Кто Что это за место? Ты разговариваешь? Меня зовут э, Малакатчон. Малакатчон, если Или просто Малак. Или Малак. Да, и... да а что ты, надо Да, что ты со мной сделал? Только то, что было необходимо. Ну, может быть, немного больше. У вас очень впечатляющая бионика. С ней было бы не... приятно работать, если бы не мешала плоти кровь. Но... Спасибо, но раньше их было больше. Ваш друг был прав. Джерика, он мне не друг. Тем не менее, он был прав. Только бионика спасла вас от верной смерти. Но все равно у вас множество ранений. Лечение займет некоторое время. И еще немного. Чтобы привыкнуть к изменениям. What? Что? Я кое-что подправил. Установил внутренний резервуар и, церебральную, и церебральный имплант. Когда привыкнете к ним, вы увидите, что это все к лучшему. Церебральный имплант? Я, черт возьми, эта идея. Вашего друга, Гелла Джерика. Он мне не друг, блядь. О, я думаю, что уже друг. Когда вы поправитесь, эта бионика позволит вам делать невероятные вещи, но, возможно, мне придется кое-что подправить. Так, так, так, ч? Все пишется, вс пишется. Да, все, все хорошо. А, так. Ага. Бенические руки. Короче, у нас тут и план, ты, блин, киберпанк. Киберпанк. Ага. Что? А, ну это.. Подвесы. Ага. Зачем? А, ну, магнит, нахер. Крюк кошка, подожди. Крюк кошка. И чё, я могу сейчас только одно что-то... про. А, они стоят денег. Ага, они много стоят. Между прочим, давай. Я могу, как я понял, купить только это, да? Оно стоит 1500. Нет, я вот это тоже могу. Или это не могу. Подожди. Почему заблокировано? Давай сохраню пока деньги. Ничего брать не буду. А, блядь, тут еще и это есть. Ноги. Люми. Вот этот церебральный, про который он говорил. Так. Ну, предлагаю сегодня в процессе разобраться. У нас прошло сохранение. Давай на этом закончим. Первая миссия у нас позади. Еще, бог знает, сколько впереди. Похоже на Doom, похоже на Doom. Экшончик, экшончик. Пока ничего не понятно, но очень интересно. А в следующей серии мы подойдем, посмотрим, какие классные пушки мы можем купить. Так что давай на этом закончим. Подписывайся на канал. Ставь лайки. Не забывай оставлять свой горячий комментарий. И увидимся уже в следующей серии. Всем до встречи и всем пока-пока.